Дани! Руся, с Новым Годом наступающим! Мура с наступающим, братик. Уно, уноф есть да, у нас, не знаю, братик, у клуб, не знаю, как его Но ты что делаешь? Спишись мне в Набирай русское, чтобы попозже. Привет, Артемович. С наступающим, брат. Ламберт. Я нормально, братик. С наступающим тебя. С наступающим пацаны с наступающим ребята в новом году куча релизов я wow. буду работать сейчас очень плотно в принципе я работаю э костик костик братик ну как то с наступающим тебя брат perder꾸, кирюха тебе тоже Развитие и всего, тоже тебя с наступающим, братан. Костян, жену, жену дочку поцелуй, поздравь от, от меня. Еманы, да, да, да. И тебе тоже, Гирюга. Ладно, пацаны, всех с наступающим, еще вечером, когда буду отмечать, выйду в эфир. Поздравлю всех. С Биваном Каноби мы много всего интересного приготовим вам в 2019 И вообще я жду его на местности на самом деле Так что посмотрим, что как Обнял вас, пацаны, с, новым... с наступающим вас Берегите себя Берегите себя